Приемная губернатора, здравствуйте. А крупнейший магазин отказался от закупок. Ну ничего, еще все расскажу. Он город разнесет, а виноват. Я уже нашел виноват. Это я. Синюю нужно посмотреть в Ватсап группе по ссылке в описании.